Товарищ Капков, батальонный комиссар Пуров явился по вашему приказанию. Одну минуточку, товарищ Игорев. Соедините меня со вторым, здесь. А почему не стреляю? Стрельба со второго захода. Не на прямой передаче. Игорев. Да, товарищ Капков. Прошу вас. Спасибо. Товарищ Буров, вас информировали в наркомате о положении на Могольской границе, в районе реки Халхиндол. Только в общих чертах, товарищ Комко. Провокации на границе. Неизвестно, чем эти провокации кончатся. Вот ваш отряд. Осторожно! Не зашибли, старший командир! Ничего. Пишем снова. Убери высокие. Еще раз развернись и... Развернись и ближе! Внимание! Развернуться и подойти ближе. Пишем снова на исходную позицию. Ой, ее только не воробушек. Я вам не воробушек. Кем тач командир Воробьев. Ну, какой ты командир? Командир не ты. Вон где командир, видишь? Вот один из них командир. Товарищ Буров, да? Учтите, звук новых моделей резко отличается от существующих. Еще разок, товарищ командир! Давайте! Ваш отряд может сыграть очень большую роль. Особенно до подхода главных сил. Вы меня понимаете? В общем, понимаю, товарищ комптор. Константин Васильевич, не волнуйтесь, все будет отлично. У нас несколько иное ощущение. Отлично, отлично все будет. Вы назначаетесь не только командиром, но и комиссаром отряда. Работать придется в условиях постоянного риска. Личный состав укомплектован. Переводчик с японского присоединится в Иркутске Сергей Иванович. По прибытии на Халхенгол, обратитесь к бригадному комиссару Николаеву. И еще раз, полная секретность. Отряд примите на погрузки. Желаю успеха. Спасибо, товарищ Камкор. только одна платформа с вашими грузовиками, да? У меня секретный груз. А, а у меня здесь же вам секретный. А? Пока все вагоны не а, загрузились. Отряд, становись. Зайцы. Пока все вагоны не закрутите, я разрешение не дам. Равняйся! Смирно! Товарищ батальон комиссар, спецотряд выстроен! Старший техник, лейтенант Воробьев! Больно! Больно! <свят> Они оглохли, товарищ командир! Всю ночь аппаратуру испытывали. Это пройдет. Лядовой Зайцев. мобилизован с первого таксомоторного. Гимнастерку известью провели для форсу. Так точно, товарищ командир. Сменить гимнастерку. Старшина Глушков. сверхсрочно Так точно. Техник лейтенанта Зерцова. Кимя. Лена. Батальонный комиссар Буров. Из Пуры сообщили о вашей просьбе взять дополнительного оператора. К сожалению, это невозможно. Техник лейтенанта Зерцова и я единственные специалисты в этой аппаратуре. Отправление в 23.40. Никаких провожающих. Для родных длительная командировка. Сбор в 23.00. Продолжайте работать. Ну, как тебе э. командир? Воробушек? Я вам не воробушек. Сколько раз повторять? Mm. Водитель Зайцев так. сменит гимнастерку. Проехали две географические зоны, Европу и Азию. В вагоне я познакомился с капитаном Осипенко. Простите. Разрешите помочь? Спасибо, не надо. Товарищи. здравствуйте, товарищ. Очевидно, кто-то собрался на бал. Капитан Осипенко, откомандировано ваше распоряжение. Буров, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Что вы так смотрите? Знакомлюсь. Вот мои документы. Я их знаю. Так, значит, еще одна женщина в отряде. А вы что, же, ненавистник? Почему же? Просто мне никогда не приходилось командовать женщинами. Учитесь, это может пригодиться в мирных условиях. Вы так полагаете? Конечно. Боробьев! Слушаю вас. Проводите капитан осипен. Спросите, не желает ли капитан чаю? И вообще проявите галантность, ясно? Так, точно, дальше, капитан Гонсар. Спокойной ночи, капитан. машинах уникальная звуковая аппаратура. Что бы ни случилось, она должна быть цела. Водитель Зайцев повесил на ветровое стекло звездочку. На счастье. Я не верю в приметы, но мысленно пожелал счастья Зайцеву и всем нам. Мы доехали до границы Монголии и двигались потом до Улан-Батора без остановки. Дождь, ничего не видно. Патриарх, свидание, Сой! Родина. Прошу учесть, разница во времени 5 часов. Открыт! Шагом! и сестры, внешней Монголии, возвращайтесь все обратно на юг. Возвращайтесь. Брось это, идем куда шли. Дребники идут дальше. Так, понял. Перед моей школой вчера зенитку поставили. Их сейчас везде ставят. Ваши мысли далеко. У меня каникулы. Скучно. Дети давно разъехались. Поговорите со мной. У вас есть дети? Много, целый класс. Вы стали совсем рассеянным. Совсем стал рассеянным. Вчера очки оставил. Что пишут в старинных книгах Терху История Истории монголов. Баргутов, Манжур. <соединяющие> Познаете души народов? Как звучит слово «цветок»? Слушаю. Цветок? Да. А на каком языке, Цинцурен? Вверху. <соединяющие> а, да. Слушаю. Терху. Хорошо. Что случилось? Ничего. У вас другие глаза. Меня вызывают в У вас броня, Терхугуа. Вы ученый. Вся наша страна воюет. Значит и я понадобился наконец. Но вы же не годитесь для войны. не все это я сохраню вы хорошая девушка цензурян с первых чисел мая японские милитаристы продолжали постоянные провокации на восточной границе в районе реки Хаотинго провокации сопровождались нарушениями границы и боевыми действиями монгольские части Совместно с советскими соединениями ведут боевые действия против частей японской армии и входящих в ее состав баргутских подразделений. На сегодняшний день японским захватчикам удалось спортивом вести за закрытый на ее западном берегу. Ведутся за ежедневные бои в воздухе с превосходящими силами авиации противника. Кавалерийские части монгольской армии и моторизованные соединения во взаимодействии с пехотой отражают беспримерным мужеством атаки превосходящих сил противника. Здесь монгольский народ Вместе с пришедшими к нему на помощь советскими войсками стал на защиту своей земли. Что ты мне предлагаешь? Какой отряд? Спецотряд. Ю, у меня же кавалерийский полк. Пойми, я привык шашкой воевать. Не пойду. Под трибунал пойдешь. Здравствуйте, вы, товарищ Дождь Сурем. Полковник Дождь Сурен. Знакомьтесь. Переводчик отряда Тарху. А это ваш начальник. Очень приятно. Разрешите? Да, пожалуйста. Командир отряда батальонный комиссар Буров. Полковник Дождь Сурен. Оператор Воробьев. Оператор Озерцова. Капитан Осипенко. Переводчик. Майор Гелек, много лет служил на восточных границах, кончил академию в Москве, знает Баргутский, Цахарский. Отрядный переводчик Тарху. Ученый знает языки, быт, травы. Насколько я понимаю, будем работать вместе. Осипенко. Тарху. Майор Гелек очень рад новому назначению. Мне еще не приходилось командовать женщинами и учеными. И мне тоже. У нас мало времени. Коротко положение на фронте. Здесь японские позиции на восточном берегу Халхингола. Это позиции наших войск. Это Хамардаба, это Тамцак-Булак. Вот место вашей основной стоянки. Госпиталь, штаб, типография, ремонтные мастерские. Основные части еще в пути. Работа вашего отряда особенно необходима именно сейчас. Теперь уточним маршрут. В интересах безопасности отряд должен миновать населенные пункты. Здесь отделяется от колонны, идет по тропам. Но Гелек знает все. Начальник штаба. Доложите обстановку. Противник пытается закрепиться у высоты ФУИ. Наше превосходство. В пехоте 10 к 1, артиллерии 3 к 1, танки 2 к 1, авиации 3 к 1. Начальник снабжения. Моеприпасами и горючим обеспеченной полностью. Заканчивается подвоз леса. Начальник разведки. Агентура приступила к действию. Используются русские мигранты, устанавливаются ложные ориентиры, отравляются колодцы. Полагаю, что каждый из присутствующих понимает ответственность задачи и выполнит свой долг. Военная операция должна быть проведена скрытно и стремительно. Все. Годов, второй, Что тут только лошади едят зимой? Это девушка, оператор. Как ее имя? Лена. Не замужняя, кстати. Я об этом не спрашивал. Воробушек за ней ухожу. Кто это воробушек? Второй оператор, воробьев. Да, да, да. держись за руль. Это точно. А на Арбате газировка шипучая, со льда. Вы давно знаете Бурова, командира? Совсем не знаю. А что? Нет, ничего. возитель Я сяду за руль. Прошлое – неиссякаемый родник познания. Из этого родника все пьют ту воду, которая достала Неужели тебе не хочется пить? Прости, вода кончилась. Командир, колодец, вода! Пусть ты Да, отравлено. Товарищ командир, а в радиатор Нельзя. это можно? Испарение. Эх, интересно, кто же это постарался? Диверсанты. Как зовут тебя? Айдов. Откуда? Гнал Скот в армию. Отец заболел, сам гнал. Теперь домой ехал. Нужна вода. Поможешь нам? Да им видел. Недалеко. Может, кочевье. Хорошо, поедешь с нами. Покажешь. Пойдем. Пойдем, пойдем. Вчера убили моего внука. Самолета убили. Внука у него убили. Пожалуйста, спасибо. И наши сыновья ушли. И вы идете воевать. А эти женщины тоже воевать будут? Да, будут. Всем придется воевать. И русские братья пришли на помощь. Пусть наша земля будет им родной. И если кто из русских братьев погибнет, мы накажем внукам и правнукам нашим вечно помнить о них. И это будет наш долг стариков. Больше мы ничем не можем помочь. Спасибо. Спасибо, мы тронуты вашими словами. Мы знали, что едем к друзьям. Угу. Спасибо вам, нам пора ехать. Да. Счастливые дороги. Удачи вам на войне. Выходите. Так, прибыли. Товарищ Буров. Так точно. Я Николаев. Немедленно задание. Это невозможно. Водители не спали двое суток. Приказ главкома. Майор Гелек. Слушаю. Здесь район песчаных Сопок. Три километра в да. расположение второй кавалерийской бригады нет, вас нет. встретят. Задание получите на месте. Я Люди слышу. измучены. Приказ главкома. Немедленно выезжайте. Гелек, стройте людей. Отряд стройсь! Выезжаем на задание. Дайте людям хотя бы час отдыха. Капитан Осипенко, разговоры по машинам. мы выехали на наше первое задание в небольшом чемодане с пластинками помещалась вся мощь армии гул сотен танков рев самолетов помню как в штабе только улыбались спрашивая роту танков изобразить сможете я ответил сможем и батальон приступайте и мы приступили пора готов Как у вас, Озерцова? Я готова, товарищ командир. Девочка, если кто-нибудь вам скажет, что не боится смерти, не верь. Принимая огонь на себя, мы спасем сотни солдатских жизней. Гелек и я всегда рядом. Я знаю, полковник. Спокойно, спокойный, Зайцев. Дать звук. Танки на той стороне. Знаю. Вода на ближайшей танковой части. Двухдневный маршацию Давно идут. Давно. Не меньше батальона. Если они начнут наступление. Усилить наблюдение. Слушай, алло. Да. Господин полковник, танки на той стороне. Сатоми, да. почему вы здесь? Да. Ухожу, ухожу. Да. Непонятно, откуда же здесь танки? Разведчик, мой лучший ученик, не должен задавать таких вопросов. Приказано начать обстрел. Да. Я в штаб, продолжайте да. наблюдение. Да. Слушаюсь. Да. Совершенно непонятно. Все в порядке! Ага! Все в порядке! Так у вас? Нормально! Невозможно работать, комары! Молчат! Почему молчат? Разгадали? Ну, вряд ли! Слушают, товарищ командир! Класса! Класса землей засыпала! Спокойно! Спокойно! Возьмите себя в руки. А ну-ка. Вот и все. Аппаратура была цела. Если бы не степной буран, наш дебют можно было считать удачным. Со временем мы привыкнем и к буранам, и к пыльным бурям. В ту ночь после первого обстрела мы решили переждать непогоду. Поехал! Загоняем машины во двор! Давай, давай, поехал! Есть кто-то есть чьи-то лошади. Пойду посмотрю. Кто такие? Будем прославлять, уничтожим. Везу больного отца Вандерхан. Чем более надеюсь. Этого никто не знает. Там все написано. Рад видеть добрых путников и предложить ему укрыться от ветров. Отцу, наверное, стало лучше. Выйдите из комнаты. И вы тоже. Что думают путники о большой войне? У путников более скромные мысли. Они думают о мире. Ну что? Сыновняя почтительность хранит мир. Государство-семья. Мы дети ее. Дети покорны, семья спокойна. Отец безумен. Древние философии смешались в его голове. Не нравятся мне эти люди. Делегу видней. И Гуран не унимается. В походной аптечке есть Валерьянка. Ваша ирония неуместна. Тревожная ночь. Таких ночей будет много. Но это первое. Так дело пойдет, товарищ командир, никакой резины не хватит. Осколки ночью голубым светится. Не подумай, что опасно. В брод, цела. как у вас дела лейтенант все в порядке давайте батальоны комиссар забивание курьи в трещину вальс на сопках Маньчжурии цела так все пластинки перебьют лена отставить проезд колонны грузовиков цела обыкновенная ночь Капитан Осипенко. Советую вам отдохнуть. Изберем самого умелого из всех людей. Будем преклоняться и прославлять. Уничтожим десять вшей. В каждом из нас эти вши. Любовь и добродетель, гуманность и бескорыстие, и потом исполним волю его и то, что повелел он нам беспрекословно. Плохие слова. Легийский трактат и конфуцианская философия. Я поняла. Мой отец дарит тепло. Он не желает вам зла. Те, кто желает зла, держат язык за зубами. Это женщина врач? Нет. Мне не нравятся эти люди. Почему они здесь? Плохие люди. Фары! В чем дело? Говорит, набросил лачок, халат и скрылся. Мать честная. Перерезали бы всех ночью. мы так и не поймали. Буря утихла. Мы сдали пленного и вернулись в лагерь. Ты где воевал? В Испании. Год прошел, вот опять. Соскучился я по полку. А он где-то здесь воюет. Вечный воин. Я и живу в полку. В каких частях ты в Испании был? Всюду пришлось. Советником был. И в штурмовой бригаде. нам будет. Отряд не обстрелянный. Почему? Осипенко орден имеет. Павел, жена у тебя есть? Погибла в Мадриде. Радист. Извини. Собери сухие травы, обломки веток и сучьев. Воин, водитель душ, разожги костер. Протяни руки к пламени. Что это? Старинное монгольское слово друг. С этого дня мы выезжаем на задания каждую ночь. Все задания отличаются лишь одним. Больше или меньше нас обстреливают. Начинаем привыкать. Вчера изображали звук танков, сегодня – переброску колонны машин. А настоящие танки, техника и войска еще только движутся к фронту. Пока их мало. Мало, чтобы победить врага. И мы работаем. Мы должны выиграть время. Однажды меня вызвали главкому. Поздравляю вас с успешным выполнением задания. Благодаря вашей операции противник сосредотачивает силой на выгодном для нас участке. Эффект от вашей операции оказался большим, нежели мы ожидали. Потери есть? Нет, Эшглавком. Аппаратура побеждена. А вот листовки, которые вы будете передавать. Не очень удачные. Они должны быть более простыми и доступными. Поговорите с пленными. Понял вас. Товарищ Буров, берегите себя и людей. Я думаю, товарищ Буров это понимает. Так же, как должен понять и то, что задание особое. Я понял это, товарищ Левком. Да, но их отряд сейчас просто незаменим, особенно сейчас. Прошу вас учесть еще одно обстоятельство. Отрядом заинтересовалась контрразведка противника. Имейте в виду, за вами будут охотиться. Скажите это Геллегу. Есть. Разрешите идти, товарищ маршал? Идите. Я могу быть свободным. Можете. Нас ждут начальники штабов. А потом я мечтала стать балериной. Не пропускала ни одного спектакля в театре. Мне все время снились аплодисменты. Я танцевала, танцевала во сне. А мечты не сбываются никогда. Вон стоит Воробьев, смотрит на нас и мечтает. Наверняка вас мечтает. Пусть мечтает. О каждом из нас кто-нибудь мечтает. Я вас. Ну, то можно. мне мечтает мой полк. Я ведь тоже не думал, что стану военным. Хотел рисовать степь, закат, быстрых лошадей. Вот уж, не думала стремительный герег, и вдруг художник. Вы даже в штатском всегда будете казаться военным. Ну, а вы даже в форме похожи на балерину. Лошадь без всадника. Да, лошадь воина. Куда жена теперь? Лошадь всегда находит свой дом. Заждался ваш воробушек? Да это вовсе не мой воробушек, Гелек. О чем вы задумались, Терху? Почему нет письма от Ценцурена? Ничего, напишет. Ночью имитируем саперные работы в расположении 23-й бригады. На рассвете передача обращения. Я знаю. Между прочим, могли бы попросить... Спину пришили, а гимнастерку стирать пора. Некогда. Борит, ничего пришить некогда. Стирать некогда. Неорганизованный вы человек, товарищ командир. А людей дисциплине учите. Тоже вы не сказали, что были в Испании. Как я туда стремилась? Не пустили. Гвадараха, Мадрид. Когда мы отступали, я не думал, что уходим навсегда. Шел и плакал. Понимаете? Плакал. Это были лучшие дни моей жизни. Когда-нибудь и Холхинг-гол мы будем вспоминать, как лучшие дни нашей жизни. Здравствуй, Курносик. Пишу перед выездом. С монгольским приветом к тебе и всему коллективу. Жив-здоров. Монголия страна большая, вроде поля. Без травы. Люди здесь симпатичные, а по Москве скучаю. Жениться все еще хочу, но кандидатур, кроме тебя, нет. Пожу монгольского командира, ко мне прислушивается. Дороги здесь хорошие, куда не едешь, все дорога. ПРТА, что по-монгольски, до свидания. В боях под боем Цаганов, кавалерийский пол келега, понес большие потери. Товарищ командир. Забудьте с ними. Товарищ майор, мы должны выполнить приказ. Вы хотите сорвать задание? Хорошо. Догоните его. Найдите хоть пару человеческих слов, это его солдаты. хорошо, конечно. Приучите меня. Подождите. Это же кадровый военный. Я, прежде всего, человек. Пойдемте. Нас уже ждут в машине. Было начало августа. Стояла жара. С этого дня мы начали передачу обращений к противнику. Новое незнакомое дело. Мы подъезжали совсем близко к окопам врага. Это был большой риск. Братья Маргуты и Цахары, слушайте нас! Маргуты и Цахары, Слушайте нас! На... На Моргольский народ будет войны! Война не нужна ни вашему народу, ни нам! Сохраняйте наши листовки! Накалывайте их на штыки винтовок! Это будет служить пропуском при переходе к нам. Японские солдаты, японские солдаты, слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Возвращайтесь на родину! Вас посылают. Гиктор противника. Сколько идет передача? Уже 20 минут. Угу. Женский голос. Это что-то новое. Сатоми, почему вы опять пришли на позицию? Да -да -да. Он постоянно появляется пьяным, господин полковник. Как настроение в баргутских частях? Настроение хорошее, господин полковник. Это не так, настроение сомнительное. Читает листовки, слушает этот голос. Эй, Азимуд! Азимут. Заменить, не работает, а слушает. Неужели их так трудно накрыть? Они постоянно меняют свои позиции, господин полковник. и татары! Лучайте нас! На что стороне. у тебя? Разбились очки! Придется рыцарь! Хорошо! Слишком нужна, близко взрывы, невозможно работать, Сейчас не будет ничего. А Глушков, прибавь обороты. Это будет служить роботом, который Что переводит к нам. Аппаратура О, перепелась, я вас включаю. Зайцев, звук. Пропал звук. Проверить линию. Сейчас. Терху ранен. Ранен Терху. Таргута и Цахары вы ранили своего брата, слушайте теперь меня. Быстрее группу. Тампон. Тампон. Растяжку. Вторая группа. Какая группа? Какая группа, я спрашиваю? Вторая. У меня вторая. Ложись. Да не сюда, не сюда. Шура, я приказал всем выйти. По-стороннему уйти. Начать переливание. Шура, вы наступили мне на ногу? Пульс. Пульса нет. Пульс? Нет пульса. Как самочувствие, старшина? Хорошая. Молодец. Пульс? Пульса нет. Ты знаешь, мне кажется, он умрет. Гелек. Воробьеву нужно пройти к Терху. Хорошо. Потеря крови слишком большая. Сан Здравствуйте, Шурочка. Здравствуйте, спасибо. Водитель Зайцев назад. Извините, товарищ майор, вы не знаете такого тырху. Он, он носит очки. Может быть, и знаю. Если увидите, передайте цензурен здесь. Хорошо. Нина Сергеевна, что у вас за настроение? Ранение тырху первая потеря отряда. Я уверена, не последнее. Почему нет перебежчиков? Послушайте, командир, вам не кажется, что мы работаем впустую? Вы убеждены, что нас слушают? То есть как? Павел, разреши мне остаться с Тархун. Хорошо, мы за тобой заедем. Спасибо. А задача ли вы меня? Интересно. Удивительная доброта, почти нежность при внешней суровости. Между прочим, кадровый военный. Это вы о не неправа. На следующий день мы узнали, что Барбудский батальон перешел на нашу сторону. Мы смотрели на идущих, еще не веря, что это победа. Но это была победа. Наша победа. Как вы могли у Бейнсагана проглядеть целую танковую бригаду? А мне жарко? Наоборот, холодно, генерал. У меня лихорадка. В частях Баргутов и Маншур участились случаи дезертирства. Мой генерал, с той стороны усилилась пропаганда. Русские забрасывают листовки, а теперь еще голоса. Эти голоса раздаются в различных участках. Странно. Появились танки. Эти голоса теперь. Мой агент с той стороны доложил о появлении двух машин непонятного назначения. Я усматриваю связь между звуком танков и этими голосами с той стороны. Опасные голоса. Да. Займитесь ими, полковник. Слушаюсь, мой генерал. Я недоволен вашей работой. Душные лица у солдат. Совершенно верно. Но на основном направлении, в 149 полку, разведка действовала хорошо. Судя по донесениям командира полка майора Ремезова, 19 и 20 августа все младшие и средние чины у японцев должны получить воскресный отпуск. Значит, два дня на фронте будет тишь и благодать. Это надо как-то использовать. Mm. Слушаю. Болсан, Несомненно. Подготовьте материалы, и выносите на заседание Совета Министров. Звонили из Улан-Батора. Народно-хозяйственный план на будущий сороковой год. Вот закончим операцию и займемся им. Значит, товарищ Ибелсан, начнем в ночь на 20 -е. Согласны? Ждать больше нельзя. Решено. Нам кажется, удалось скрыть подготовку к наступлению. <кхем> Кстати, командирам, производящим рекогносцировки, надо выезжать только в Красноармейской форме. На рельеф местности крайне тяжел для наступающих войск. Крайне. Да, операция будет нелегкой. И многое теперь зависит от внезапности. Но я считаю, что она продлится не более 10 дней. Если, конечно, не возникнет никаких непредвиденных трудностей. Знаете, о чем я сейчас подумал? То, что происходит здесь, на Холкинголе, это только генеральная репетиция Большой войны. Возможно, мировой. Рим, Берлин, Токио. Да. Разрешите доложить? Да. Прибыли представители радов войск и член военного совета. Просите. Печатать в одном экземпляре без копейки. Есть, товарищ главком. Алеша! Тебе письмо пришло! Где оно? Там! Айду! Алеша письмо Молодец. получил! Воробьев! Алеша письмо получил! Как, идет? Кому еще письма, только есть? Нет, только Алеша. Айду! А! Пять не выспимся, работу саперов изображаем, кавалеристам звук танков, два обращения, да, ужасную ночь. Вам бы актрисой стать. Я и хотела. Вы идите, идите, редактируйте, я сама развешу. И вообще меньше надо собой заниматься, вы на фронте. Послушайте, Нина, ну что вы все время ко мне придираетесь? Настя, вешайте, типа, по эту работу закончу. Письмо пишите. Мне некому писать песни, товарищ командир. Я обращение правлю. Я в штаб. Опять задание. Не успеем. Успеем. Должны успеть. Работы много, отряд один. Зато какой отряд? Письмо получил. Мы что, совсем одна? Совсем одна. Сама виновата. Характер неуживчивый. Почему же? Характер нормальный, женский. Сколько вам лет, товарищ командир? Вернулся из Испании Пустая квартира, пыльные шляпки жены И понял, что мне сто лет Зачем же так мрачно, товарищ командир? Пожалуйста, не называйте меня командиром Командир я только в строю Для меня вы всегда в строю Чистее заканчивайте передачу. Отбирайте листовки, которые мы вам бросали. Они послужат вам пропуском, если вы захотите перейти на эту сторону. Листовка на хопотный на вам жизнь. Кончайте войну, навязанную. Слушаю, господин полковник, это по вашей части. Сатоми, опять вы здесь? С этим надо кончать. Поедете в Харбин, найдете проводника, создадите группу. Отряд захватить или уничтожить? Выполняйте. Будет исполнено, господин полковник. Угу. Братья Баргута и Цахары, до каких пор будет вестись эта братоубийственная? Это здесь. Русский работает топером. Вы его сразу увидите за роялем. Понял. Слонов считал, до тысячи досчитал, не помогло. Не то считал, что? Арнелл. Нет, это не тот человек. Я понял, что они нас раскусили, и мне пришлось бежать через домоход. Очевидно, это тот самый отряд, который вы хотите уничтожить. У них две крытые машины. Возможно. Рада видеть уважаемых гостей. Погода плохая. в Плохую погоду здесь сыра. Трубки, девушек. Где пианист? Только не этот, другой, с красивым лицом. Все русские на одно лицо. У пианиста контракт, мне надоели его постоянные исчезновения. Я думала, вы пришли отдохнуть. Девушка Обозов где-нибудь здесь. Прелестная китаянка. Вам нравятся наши девушки? Где Обозов? Я спрашиваю, где Обозов? Да нельзя здесь гости. Откройте, я сказал. А майор Сато, и <смех> вы здесь. Он тут? Открывайте. Что с вашим лицом? Ничего. Догадываюсь, зачем вы пришли. В последний раз я еле унес ноги. Расскажите о машинах, которые вы видели на той стороне. Две машины. Крытые брезентом. Все верно. Те же машины. Нам нужен проводник. Сочувствую. Только проводник. Почему именно я? Потому что вы видели эти машины. И вы русские. Нам нужен человек в красноармейской форме. И кроме того, ваше вид на жительство. Кончился неделю назад. Его могут не продлить. В курите? Нет. Снижает тонус. Когда ехать? Сейчас. Только утром. Прошу извинить. Куда заехать? Сюда. Быть готовым к шести? Не пить, не курить, выспаться? Мы не знали тогда, что японская разведка занялась на нами всерьез. На фронте стояло затишье. Так вот что же, под водой строить будут мосты этот? Под водой. И совсем не видно? Совсем. Подводный мост, маскировка. А как же ехать-то? По ориентиру. Это хорошо, за проект можно. Первые поедем. Как Первые. Товарищ Глеб, это пусть Глушков едет. Он человек опытный, сверхсрочник, а я что? А ты не трусь, подъедем к мосту, сам за руль сяду. А -а -а. У вас прав водительских нет. У меня есть обязанности. Нина Сергеевна, у меня к вам разговор интимный. Интимный? Вряд ли я смогу вам помочь, Коле. Глушков, осторожней! И только осторожно, товарищ командир! Мне необходимо совершить подвиг. Войдите в мое положение. Тырху вел передачу раненый, Глушков отдал кровь. А я что? Вот убьют, тогда она поймет. А если не убьют? Удивляюсь я вам, Нина Сергеевна. Вот вы женщина, а я, простите, вас платье представить не могу. Я не ношу платье в коле. Товарищ командир, помните, вы мне флягу подменили? Когда колодцев-то не было? Я ведь заметил. Пить очень хотелось. Вы простите. На фронте затишье. Середина августа. Весь день шел дождь. И к вечеру он усилился. Товарищ командир, похоже, что заблудились, Да нет. Там что? Должны быть развалины, чуть в сторону взяли. У -у -у. Останови. Ну что ты скажешь, опять прокол. Эх, что случилось? Да вот, спустила. Латанные, перелатанные от осколков. Утру должны быть на месте. Если дождь кончится, часа за доедем. Выходите все из ваших. Друзья, у меня сегодня день рождения. Это самый прекрасный день рождения в моей жизни. Мне не надо подарков и поздравлений. Я просто хочу, чтобы мы все сели у костра и посидели ночью. Еще я хочу танцевать. Разрешите вас пригласить на танец. Воробушек. Тебе нравится мое платье? Я не воробушек. Тогда что машина с японскими диверсантами уже движется к передовой. Они только что начали передачу. Отвлекающий арт. Подготовка через 20 минут. Ходы проделаны. Приступайте! Командир, это обстрел. Продолжаем работу. На той стороне. Слушайте нас на той стороне. Что-то непонятное происходит. Это арт-подготовка, и ракет нет. Надо вызвать охранение. А где Буров? Скоро вернется. Идите за охранением. Я не знаю дороги. Когда я пойду, остаетесь за командира. Есть! Ну что, товарищ командир, давайте музыку. Давай! Степан Николаевич, включайте второй, второй динамик! Хорошо. Прекращайте войну возвращайтесь на родину! Не важно себя чувствовать, товарищ командир. Ничего, ничего, не отходите от машин! Хорошо. Продолжайте передачу, я наш. Ялка слушаю. Вижу, понял. Володя. Что там у них происходит? Видимо, неисправность. <соскоп> Все повернуться. Все готово. У нас убит водитель. Их водителя ко мне. Что, водитель? Ты? Замолчание расстрел на месте. Ты победешь первую машину. Вы хоть развяжите меня. Зайцев. Пленных в машину. убери свой пистолет. Зайцев, боевой водитель. Не надо плакать. Он умер. Как герой, спас товарищ. Ему письмо пришло. Алексею Зайцеву боевому водителю. С возвращением. Плохо нам было без тебя. Зайцев мне да, известно, да. Как Ценсурен, ну написал? Ценсурен здесь. Просто мы никак не можем встретиться. Красивое mm. имя цензура, похоже на звук колокольчика. Вот звездочка Зайцева. Взорвал себя вместе с машиной. Погиб, кто мог подумать. Здравствуйте. Как чувствуешь себя? Хорошо. Плохо он себя чувствует, выписывать не хотели. <связь> ну, перестань. Хватит, <связь> хватит. Ты знаешь, ему письмо пришло. Может быть, я отвечу, как ты думаешь, а? Пора. Ну, Счастливого вам пути. До свидания. Товарищ старший лейтенант, ты очень слаб. Понятно. Пошли. Ну, пока. Пока. До свидания, Шура. Да. Спасибо за все. Да. До свидания. До свидания. Счастливо. Мой лучший ученик, разведчик. Я жалею, что остался в живых, господин полковник. Будете понижены в звании, направляетесь в окопы. Мой лучший ученик. Банкет в дня рождения Вы Выпьем. Вы чем-то огорчены? Банкет устроен в неудачное время. Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Приближается время окончательного разгрома японской армии. План милитаризма терпит поражение, как будущих поражения, и несправедливые воины, затеянные Валинсками. Ваши войска были разгромлены тогда и саганом советско-монгольской армией. Офицеры струсли и бросили солдат на производство злы. Этот разгром, в связи с и японских генералов, и предательство офицеров. Японские солдаты! Японские солдаты! Слушайте нас на той стороне! Слушайте нас на той стороне! Бурво ко мне! Бурво главкому! Ваша техника позволяет вести передачу сходу? Вполне, товарищ Главком. Сразу же после артподготовки начнете. И будете вести передачу в ходе всего наступления. Ясно. И вот еще что. Надо вернуть гелега в полк. Полк без командира. Товарищ Маша. без гелега? Перестаньте, Буров. Вы хорошо разбираетесь в обстановке. Верно, товарищ Гелег? Так точно, товарищ Главком. Принимайте полк. Желаю успеха. Спасибо, Павел. Наконец-то командир отряда дождался, что его назвали по имени. Насколько я понимаю, идем в последний бой. Жаль, Зайцев не дожил. Погиб. Подвиг Зайцев для меня не был неожиданностью. Неожиданность для меня совсем другая. Что же? Вы. Даже если нам придется расстаться, я... Не забуду вас. Вам не за что меня вспоминать, Павел. Я очень жалею об этом. Жалею, что не встретила вас раньше. Или такого, как вы. Это не признание в любви, это гораздо больше. Не смейтесь. Это скорее грустно. Может быть. Может быть, это и грустно. Какой тревожный и странный свет. Переправа. Подводный мост. Все, сейчас уезжаю. Пришел попрощаться. Ухожу в полк. До свидания, Велик. Не будем прощаться. Просто до встречи. Ну что ты? Ничего себе не случится с твоим гелегом. Дурачок-то. Это не мой гелег. Это наш гелег. Неважно. Прекрати реветь. А я не реву. Надоело мне это. Я же люблю тебя, а ты... Коля! Было утро 20 августа, рассвет, тишина, в этот день началось генеральное наступление. генерал, наши войска отступают. Господин генерал? Да, отступают. Слушаю. Слушаю. Господин генерал, 23-й и 16-й батальон окружены. Мой генерал окружает 8 дивизию. Господин генерал, шестая дивизия окружена. Снайп. Что происходит, мой генерал? Они окружают всю армию. Это невозможно. Господин генерал, машина подана. Да-да, сейчас. Садитесь в лицо победы. Она бывает победой силы над силой или силы над слабостью. Наша была победой правды над злом. Мы все сделали для нее. Может быть, наши голоса были слишком слабыми. Но наступит день, когда люди крикнут, чтобы их услышали. Слушайте на той стороне! Слушайте нас всех. Граница Монгольской народной республики достигнута. Товарищ Камбрик, граница Монгольской народной республики достигнута. Советско-монгольские войска достигли границы. Насколько я понимаю, полное окружение противника. Это конец. Товарищи, я поздравляю вас. Георгий Константинович, с победой. Вас также, товарищ маршал. Так и не узнали друг друга толком. Все некогда было. Война. Коля, Коля, ты слышишь? Пошли. Вверху и Лена погибли. Взяли, взяли, взяли, взяли. Так, так, так, так, так, так. так. Хорошо. Кого-то хоронить. Да, в конце войны. Песню ветра поют, ковыли. Не дождались. Не забывайте нас, Гелек. Собери сухие травы, ветви деревьев. Воин, водитель, душ. Разожги костер. Протяни руки к пламени. Посторожнее, как сами училится да, ночами, Белоствольные наши леса, снятся ночами, матерей родные глаза. Что, друзья, братья? Did